Семинар шикарный, мне очень понравилось, шикарная организация, очень удивило, что Андрей Викторович честно, открыто, искренне показывал ошибки, которые я, надеюсь, в будущем не буду совершать. Прекрасная подача материала с юмором, как всегда, это всегда радость, всегда отвлекает от большой информации, которую ты познаешь за два дня. В общем, вдохновение, хорошее настроение получилось за два дня. Спасибо компании «Ортодонт Эксперт».